Hola chicos! Hola! En los comentarios nos habéis preguntado cuál es la diferencia entre decir y hablar. Hoy verbo hablar, когда мы используем hablar. Мы hablar, используем, когда мы имеем в виду процесс речи, например, разговор, либо, в целом, процесс на каком языке мы разговариваем, то есть, это что-то более длинная, да, то есть это не краткое, я сказал, нет, я говорил, то есть это процесс. И ahora, Эдуардо, уже да, у нас экземплярс. Mm -hmm. Juan habla por teléfono con la policía. Видите, процесс, Juan говорит, то есть это процесс разговора. Ellos hablaron sobre economía. Тоже процесс, они разговаривали. Esta mujer habla mucho. Эта женщина много говорит. Сперва кинула оближ юбрыми. И то есть видите, она говорит много, это целый процесс. А дисир, наоборот, это мы можем, так, например, выражать наше мнение. То есть это что-то более такое короткое, да. Либо я конкретно коротко что-то сказал например, он сказал да, короткая да фраза. Либо это выражение своего мнения, но, то есть это не начало какого-то разговора. То есть дисир это, это что-то более краткое. По-русски это можно сказать, он сказал ответил, отметил, да, то есть это такое короткое такое действие, по-примеру. Yo То есть видите, я говорю, то есть я сейчас не вам дискурс тут, да, давайте с вами обсуждать при нет, нет, я просто сказал, просто сказал. Le dije a вот, видите, я сказал Марии, да? я ей сказал, все сказал, как отрезал, конец, одна фраза, стоп, все, коротко. Абля <говорит> mucho, да, то есть это es algo super largo, да, то есть это что-то прям подвижное, и сидишь, más cortito. Хуан dijo que el cuadro era muy feo. Видите опять, снова просто выразил свое мнение, да, кратко, просто высказал свое мнение. И bueno, ya está. ¿A que ha sido fácil? Como sabéis, cualquier duda que tengáis de español podéis escribirnosla en los comentarios. Sí. Y nosotros grabaremos vídeos pequeños como este para resolverlo. Sí, los vídeos pequeños pero súper informativos. Así que nos vemos, seguidnos, ponad likes y todo eso. Dadle a la campanita. Adiós. Chao.